Трюхи. Я вот просто так порезались, ребятки, и... И смена сторон, да, у нас произошла. Да, в атаке начинают в обороне, как бы забавно, это ни звучало. И в атаке будут начинать на релаксе. Черт возьми, запутали меня, ребят. Короче, на релаксе атакуют, в атаке обороняются. Черт, все равно странно звучит. Вот. Короче, самый основной момент, ребята, вы там давайте без этого, без ругания. Потому что единственный, кто правильную вещь сказал, это был Андрюха. Андрюха написал: так, а ну-ка успокоились. То есть, это было именно призыв к остановке действий, потому что, как я говорил, модератор, прежде чем банить, должен сначала предупредить, да, что сейчас выдаст баны, может, человек одумается. Вот, поэтому поздно, но все-таки, да. А, медитатор! И Женя Питон! По минусу, ситуация 2 в 2. Якут и Женя Питон против какуна Матата и на лопатках. Хакуна Матата подтягивается к бананчику на лопатках минус Женя Питон и перестрелку все-таки выигрывает Якут. Пистолетка за командой на релаксе, счет 1-0 и давайте Айда знакомиться с командами. Команда на релаксе это Якут, Бен, Медитатор, Женя Питон и Дэн. Команда в атаке на лопатках Хакуна Матата, Акош, Женя и Банан. Немножко произошли изменения по сравнению с первым матчем в составе у команды в атаке. Так что вот так вот, да. Ну, проход в зигзаг от команды на релаксе Готовность к перестрелке от игроков обороны Ну, разумеется, есть Но там акцент был сделан на большом квадрате Да, немного не угадали с вектором действия э, игроки в атаке Так бывает, да, и поставленную бомбу на точке Б Теперь уже точно не удастся выбить там с хаешки даже посмотреть еще кого-то взорвать даже осилили Но все же сильная сторона за командой на релаксе И... Будем смотреть за попытками прибежать на банан. Последний пулей Дэн ставит хедшот, и на табло 2-0. Так что там опять? А, да, ладно. 2-0. 2-0, господа. Разменчики. Дэн Бен. <кхм> Далее. Минус от Дэна. Ну, ладно, экономически, я очередной раз не в кассу для команды в атаке. Печальки, беда, печальки, беда. И Акош, хоть, конечно, и повоевал немного, но все-таки раунд отдал. Без вариантов здесь. Да, и господа, все-таки я старательно напоминаю, да, что я чат в любом случае весь вижу и дергать меня по пустякам не нужно, блин. Поставьте голосование, блин. Ну почему обязательно на девайсном раунде надо было это сказать? А и сейчас поставлю. Ну ладно, давайте девайс на раунд сначала посмотрим, дорогие друзья, он все-таки важен. Важен и критичен для каждой команды по-своему. Банан минус Якут. Женя минус Женя Питон. О, тезки встретились. Удается Медитатору забрать банана, чего не сумел сделать Дэн, но в теории можно пробовать заходить на точку Б. Акош минус Бен. Следом падает медитатор и падают все дорогие друзья. Счет 3-1. Так, я создаю голосование. Ну а точнее. Так, опросик полетел, ребятушки. Голосуем, голосуем. Два фрага. Прям сходу. Три, четыре. Быстро, быстро. И Медитатор промахивается, не попав в окоша. И в результате Акош забирает снайпера вражеской команды. Счет 3-2. В общем, девайсы появились у команды в атаке. Они начали чувствовать себя сразу э, немножечко увереннее. Да, определенно все-таки это не с юспами. Воевать, как говорится, гораздо Гораздо интереснее можно обороняться, где-то даже агрессию проявлять, да, где-то что-то поддавливать. Кстати, снайперская винтовка появилась в руках у Жени я не знаю, может быть она появилась и немного раньше, я не успел заметить. Акош! Акош! Трипл-килл, дорогие друзья! Медитатор успел пробежать на точку Б. Будет ли кольц попали прострелом в лицо Медитатору? Но сейчас со спины просто на нож посадят же. Нет. Не, так четвертый минус делать можно было резать вообще, на самом деле. Можно было резать, учитывая факт того, что медитатор даже не планировал смотреть спину. Вот, касаемо того, что сейчас произошло в чате, дорогие мои многоуважаемые друзья, еще раз напомню. Мои модераторы, горячо любимые, замечательные люди, так сказать, уполномочены. Уполномочены, банить людей. Если я вдруг увижу, что бан был неправильно выдан, с модератора слетает ключ, и он больше не модератор после этого. Вот, собственно говоря. С человека будет снят бан. Конкретно, что бан был выдан за посыл модератора э, на три веселых буквы. Ну, мне кажется, это очевидно все-таки, что за такое должен бан прилетать, да? Другой вопрос, что да, здесь, конечно, ребята Обменивались, так сказать Высказываниями лестными И не очень лестными В адрес друг дружки Поэтому все-таки давайте Держаться Юрок, тебе тоже как бы замечание, оно, конечно, небольшое, но все-таки я согласен с людьми, ты немножко поддавался на провокации и сам провоцировал конфликт. Единственный, как я уже сказал, кто правильно себя повел, это карма, который призвал, прекратите. Вот прекратите. Вот, собственно. Так что, чтобы вот подобных историй не было, сначала... Пытаемся решать все конфликты мирно. Медитатор. Последний со снайперской винтовкой. Вырубает окоша. Знает, что в спине находится враг. Потому что банан не то чтобы уж прям сильно тихо шел. Да? Банан следил и громко топал. Поэтому медитатор имеет все шансы абсолютно на победу. 33 холлспоинта дают ему возможность, да, так сказать, попадать. Он может выстрелить и может попасть. Все, этого за глаза достаточно. да. Треть лайфбара. Ой, а он не знает, а он не знал, что соперник уже потак... потакал. Все затроило. Подкрался в упор. И в результате все-таки пятый уходит команде в атаке. Могли сейчас на релаксе, конечно, побороться за четвертый раунд. Ну, что-то немножко подкачали Забей, Саня, не обращай внимания Да я понимаю, Володь, но просто как-то, ну, сам думаешь Сам думаю, понимаешь Я вообще человек миролюбивый Я против всяких скандалов Уж тем более скандалов, черт возьми, в моем чате а, Вот, поэтому Немножко близко Воспринимаю все эти Дела, даже, наверное, определенно Ближе, чем нужно, поэтому все Смотрим за матчем, там спрейдаун от Акоша, Заканчивается Патрики в эмке, но ничего есть в Юспе. И очередной выход на точку Б от команды на релаксе останавливается вот прям буквально на входе на точку Б. Дойти до точки сумели, но занять ее, к сожалению, никто не позволил. Ситуация грустная, конечно же, и печальная, я считаю, что на релаксе... Не слабая команда, но пока в атаке на тускане против такого соперника, как команда в атаке, не удается себя найти. Но я думаю... Найдут. Найдут. Банан! Якут. Размен произошел на Меду, минус от Жени по Якуту. Ситуация 4 в 3. Численный перевес достигнут обороны, что опять-таки немножко пагубно для, ну... Вот для атаки, да, но Медитатор... Сидящий в большом квадрате, это, наверное, тоже достаточно пагубная, на самом деле, штука для атакующей стороны, потому что, по сути, им хоть их трое, но атаковать придется вдвоем, потому что медитатор где-то в тылу находится. Ну и сейчас, кстати, снайпер играет в соло, как, в общем-то, и автоматчик Дэн, который, кстати, сейчас получил по голове. Ну, медитатор последний, один против двоих, и для победы здесь, мне кажется, достаточно просто даже не лезть на медитатора, потому что... Таймер работает на оборону. И все. Точка от Жени. 7-3. На релаксе десятку раундов брать надо, но вряд ли вообще 8 хотя бы возьмут. Но есть такая вероятность, да. Соперник все-таки непростой. Команда в атаке, во всяком случае, на первой карте, вот в обороне на нюке вы вспомните, да, как было. 13-2. Просто безоговорочная победа Сильной стороны, а сейчас в слабой стороне Тянут лямочку со счетом 7-3, как бы, ну, типа Есть повод для Беспокойства, ну, и есть Как бы вот неоднозначные решения, которые Принимает команда на релаксе, например Неполный бай, да, вот сейчас У нас три калаша, ну три калаша Еще ладно, куда ни шло, я начал Это говорить на самом деле Саня, может быть, не прочитал радио, слушал? О, да, Андрюх, не прочитал. А, я не разбирал еще личку. Я сегодня как раз после трансляции хочу почистить ЛС. У меня там накопилось уже, наверное, сообщений 40. Надо поотвечать людям, а то, блин, не успеваю. А на лопатках! На лопатке раскладывает своих соперников. Простите, Хакуно Матато с хаешки взрывает Дениса. Ну, Дэн, я так думаю, наверное, все-таки Денис, да? Далее ситуация уходит в размен, и Якут последний, но у Якута нет девайса. Это один из тех людей, которому девайса не хватило. Ну, и если там не такая уж уверенная и, более того, шаткая экономика у команды в атаке, то я полагаю, что есть вероятность увидеть вообще сейчас девайсов по минимуму. Ну, то есть, если в предыдущем раунде их было три, то сейчас, может быть, будет вполне себе два. Притом еще и, может, даже без арморов. Не очень о, Важным, видимо, аспектом Считают экономику со стороны Атаки команды на релаксе но ну, а 8-3, это 8-3 Тут как бы не попрешь против, против лома, что называется а, Нет приема Женя забирает Якута Но Дэн успевает забрать Акоши Попытка пробежать на точку Б Здесь байт, кстати говоря, на выстрел Снайперы Снайперы, но Женя оказался более Крутым снайпером, чем медитатор Хакуна Матата на нуле, еще двоечку забирать не успеваю включить, блин Пролистнул и не успел переключиться Обратно, Женя Питон погибает Также от вражеской снайперской винтовки И это уже девятый раунд, беда-беда Там 40 минут радио Но кайфовое, можно расслабиться, думаю Тебе зайдет, а я тогда знаешь Как Андрюх сделаю, я Короче включу твое радио и буду Под него разбирать личку Во как, так будет круче Спреет на лопатке в голову Жени Питона. Ну, 60% здоровья, в принципе, Женя Питон успел снять с оппонента. Как бы хорошо, но вот тут, конечно, на котах дело принимает оборот тот, который, ну, явно не очень нужен. Обратите внимание на лайфбары, да, там уже просто с хаешек начинают уносить вперед ногами. Ну, 10-3, думаю, да. Раньше времени обычно, конечно, счет я лично не называю, но... Да-да-да, минус от банана И это все-таки 10-3, я не ошибся <звы> <звы> <звы> Врываемся в малый квадрат Сказали ребята из команды на релаксе А кто приемать? Принимать и отправиться. Принимать будет, видимо, Акош и Женя. Вопрос, конечно, кто с какой позиции. Ну, Акош. Акош минус Женя Питон. Почему-то там Женя Питон завтыкал как-то немножко. Ну и все. Выход на ноль это то, что совсем не нужно. Ничего себе Акош вешает, а? Последняя пуля из спрея случайно абсолютно прилетела в голову оппонента. Боже мой, 11-3. Как же жестко. В атаке разваливают своих соперников, играя в обороне. Боюсь представить, конечно, что сейчас может быть приблизительно то же самое, что мы с вами уже увидели, да? Ну, ладно, давайте, хватит. Вот, вот, Андрюхе вообще респект еще, Правильные вещи, говорит Андрюх, молоточек. Молоточек, Андрюх. Я бы тебе за такие правильные вещи даже сам задонатил. хе Кокуна Матата и Банан, и Акош, и минус точка Б не произойдет, дорогие мои друзья. Медитатор сидит, сидит, сидит. Ждет, дожидается одной пулькой, убивает Женю. Спрей в спину. О, а вот это уже интересненько, интересненько. Ну что, посмотрим. Есть неплохие шансы, честно сказать, конечно, на победу у Дэна и модератора, хотел сказать, и у медитатора. Но против них и соперники непростые, надо признать, да? Дэн? Оп. Минус Дэн. Ну, остался один на один с... Ä, мод... Опять хотел сказать, модератором. Да господи, вот вы запарили меня своими уже этими ä, модераторскими разборками. Я уже запутался, кто модератор, кто нет. А, медитатор. Меняет, кстати, д... или нет. Не, по... не поменял девайс, остался со снайперской винтовкой. Ну, Но... рискованно, хочу сказать. Рискованно, конечно. Вот, собственно, почему рискованно. Одной пули с одной стороны достаточно, но немножко реакция все-таки подкачала. Итоговый счет первой половины. 12-3 в пользу команды в атаке. И смена сторон. <как> Я бы не сказал, что рискованно. Все же хп мало. Ну, я понимаю, да, что тут перестрелка прямая, например, калаш против эмки не очень выгодно, и больше шансов убить со снайперской винтовки, но срез мобильности, и непонятно откуда выйдет соперник, соперник мог бы ведь вполне себе, вот представьте, вполне себе, он же сидел в большом квадрате и мог выйти с меда на шифте, и медитатор просто получил бы порцию свинца в спину, даже не успев повернуться, вот и вся механика. Тут даже может быть еще и проблема в выборе позиции, но это уже, конечно, такое. Это вилами по воде, дамы и господа. Да-да-да-да-да-да-да, медитатор, якуты, снова медитатор, бесподобный прием точки Б, ну... Но... Аплодирую, стоит, дорогие друзья. А аплодирую, а аплодирую. А молоточки, действительно, молоточки. Ну, к команде в атаке у меня одна единственная претензия, я же сказал, что еще вот на нюке, да, как было, да, беда. Беда полнейшая, потому что коллектив в атаке... В атаке как раз-таки не очень. Ну, плавают. Плавают прям ребята в своих атакующих действиях. Пистолетки. Они что, на нюке? Ни одной пистолетки не взяли. Тут, короче, такое, в общем, да. Вот такое. Женя! Да ладно. Не, подожди. Я только сейчас понял. Я только сейчас я подумал, это какой-то один из первых фрагов, а тут уже 2 в 2 споставлено. Давайте просто помолчим. Просто помолчим, дорогие друзья. Кровололол просто кошмар. Кошмар, но это 1-1 во второй половине. 13-4 в пользу команды в атаке. Экономический раунд забирают. Дела. Дела государственной важности, черт возьми. Далее, что у нас там? Ой, какая хаешка под Дэна прилетела. 22 хп осталось. Ну, ну да, минус Дэн, естественно. Ну, Дэн уже, мне кажется, понял, что он там просто не жилец. И с меда ему все равно не уйти. И парадоксально, но, дорогие друзья, хочу заметить, с не самой стабильной экономикой оборона, проиграв... Второй раунд позволило себе увидеть АВП в руках Медитатора. Как бы, который последним остался в сотне. Вот здесь, дорогие друзья, я хочу обсудить вот этот момент. Но я, конечно, хочу видеть ситуацию, в которой мы трезво будем рассуждать. И давайте, наверное, все-таки трезво рассуждать. Есть ли смысл при счете 1-1, когда последний раунд проиграли вы, брать АВП, находясь в обороне... Без экономики! А-а! Ну это ж слишком! Медитатор! Ай-яй-яй! Просто ай-яй-яй! конечно, развалит Я здесь уж даже и не сомневаюсь. Если свой девайсный раунд против экономического команда на релаксе не осилило, то навряд ли осилит и что-то такое. Ну, медитатор. Я согласен, кстати, полностью с э, ре кве-кве-кве. Есть такое, да, что медитатор немножко плавает в таймингах. Он игрок-то неплохой. Он и с АВП умеет играть, в принципе, недурно. И на дигле умеет стрелять достаточно, ну... Я не скажу, что прям, конечно, на профессиональном уровне, но умеет, умеет стрелять. Просто, да, немножко вот понимать, когда вовремя куда-то бежать, что-то делать. Вот медитатор не понимает, когда конкретно нужно что-то делать. Вот, вот и все. Акош, Мженя, два минуса входящих в команду на релаксе, Медитатор, вот опять же, очеред... очередной, ра, очередной, Медитатор, ни себе, я простите, не могу по-другому сказать, три ваншота, мать твою, Хакуна Матата, 1 на 1 с Беном, и Бен причем находится в более перспективной позиции, дорогие друзья. 34 хп у Бена, но у него ФАМАЗ, что на дальней дистанции более перспективное оружие, чем калаш у Хакуна Мататы. При этом позиция это как раз у Бена. Хакуни еще надо сбегать за, див... Ой, за бомбой. Ну, Бен, не под не подведи Бен, ведь медитатор так старался. Так старался, блин, 16-4, дорогие друзья. Обидный достаточно счет и очень обидный последний раунд. Ну, мне просто прям вот вообще больше нечего сказать, прям все.